Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ирина и сегодня я хочу вам показать, как можно сделать чехол с изображением Спанч Боба. Для этого нам потребуются акриловые краски, которыми будем красить мордочку Спанч Боба. Также нам потребуются нитки, фетр, иголки, ножницы и немножко вашего терпения. Если интересно, как я его делала, обязательно посмотрите данное видео дальше.